Перед началом этого видоса хочу напомнить, что я начал проводить прямые эфиры на Твиче, поэтому кто хочет попасть ко мне на стримы, ссылочка на Твич будет находиться в описании. Стараюсь стримить день через день, поэтому увидеться с тобой там реально. В общем, ссылочка на Твич в описании, а мы начинаем, приятного просмотра. Всем привет, это побритый налысо-фактический человек, сегодня будет крафт Медузы на сайте GiveDrop. Будет весело, круто, интересно, поддержи ролик лайком, а мы начинаем еще раз приятного просмотра тебе. If дроп. Сегодня будем делать вот эту историю за 1800 баксов. Кстати, они full сайт перевели на долларчики. На балики 300 баксов, либо 20 тысяч рублей. Но, надеюсь, все-таки получится. И перед началом видоса хочу сказать огромное спасибо админам сайта. Без них этого ролика бы не было. Также они предоставили для вас вот такой промик, человек 40. Во-первых, это промо на 40% к депозиту. А Во-вторых, это промо на бесплатный прокрут барабана. Ссылочка на сайт и промик будет находиться в прикрепе. Нажимаем крутить барабан и выбиваем годный. Я не знаю бонусы они кстати полностью обновили барабан бонусов можно 100 баксов на баланс выбить моментальный но рандом скин кстати рандом скин вроде бы неплохо поздравляем вы выиграли рандом скин а 003 ну неплохо халява и пойдет продаем всю эту историю начнем сразу с all-in на данный момент кейса перчатки 236 баксов поехали блин вот как давно свепка не снимал даже ж как-то непривычно первый кейс и это пиксельный камуфляж ну, в целом, я не знаю, но вроде неплохо 194, мы не окупились К сожалению, давай еще один сразу Моментально перчаточный кейс Надеемся на что-то годное, гарное Конвой, бля, ну это, ну типа А, бах, бух, а чё, а чё прокру... Блин, не привык, 500 баксов Неплохо, x2, x2 Нормально, не привык я к этой прокрутке Максимально, все таки на разных Сайтах разная прокрутка, и здесь Она, знаешь, типа имеет свойство докатываться На том же, например, изике Она, ну нет такого, что она, типа, продолжается И медленно дальше плод Прикольная тема, но непривычно Короче, я сейчас предлагаю сделать следующим образом Откроем 10 кейсов Чисто чтобы слить на апгрейдах И как-то себе... Слушай, кстати, неплохо А, 300 баксов? Подожди, сколько мы потратили? А! Слушай, а это... А это прямо гуд. Это прямо гуд. Слушай, ну, я как бы хотел дойти до Медузы. Я не знаю сейчас, как мы будем доходить. Просто по той причине, что... Ну, бля, сейчас с кейса... Где он еще раз? С кейса за 4,5 доллара нам выпало 300. Это X. Фактически, хрен с ним, округлим почти X 10. Как бы немного, ну но... Тема такая себе. Я не знаю, как сейчас будет дропаться. Короче, нужно сейчас конкретно слить на апгрейдах. Даже сейчас, допустим, откроем... Но один ножевой, хотя бы чтобы слить нож на апгрейдах, ну и как-то себе бустануть шансы. Ибо я не знаю, что из этого дальше может получиться. Да, смотри, здесь прокрутка такая, она типа доезжает. Я отвык от такого 600 остается 125 стоит нож Мы его сразу X10 А, вот, автотроника. 1200 баксов 8% улучшить Мы его сливаем Ну, я сейчас хочу даже еще Один ножевой открыть и слить Чтобы все-таки как-то себе Восстановить шансы на аккаунте А дальше можно уже пробовать Идти апгрейдами Так, еще давай Один ножевой откроем У нас как раз останется 400 там, да 363 доллара И с этого будем уже пробовать Как-то буститься Африканка Африканка неплохо Это неплохо И это сейчас по. Идет на слив она дорогая а 171 доллар я почему-то казалось дороже у меня знаешь триггер стоит когда скин штык-нож я уже думаю что это прям вау сколько бабок но по факту нет не знаю почему но у меня то меня так триггерит на такой дроп так мы слили на балике 363 бакса еще раз на перчаточные но ну, это уже не улын кейс да еще и 127 баксов остается сейчас будем стараться бля ну все как я вот чек и после кейса когда мне X10 почти выпало. меня, ну, просто начали кейсы сливать. Короче, пробуем сейчас сразу делать три сотки баксов. Сразу три сотни, потому что сливы были, я думаю, что, ну, должен дать. Даже на 30% сливы были. Оно так работает везде. Ты сливаешь, у тебя сверху потом прибавляется, ну должно быть. Вот! О чем я, в принципе, и говорил. Это вот, знаешь, эта стратегия пошла с КБшки. С КБшки пошла страта, и она работает. Дальше. Тут же делаем, ну, не знаю, сколько, ну, 500, допустим. Не, даже давай 550. Рисковать сильно не хочется, но вот синий черепас 50 процентов нормально и он тоже должен просто обязан зайти то есть примерно как все работает я представляю хорошо зашел 550 долларов плюс еще балик и того 679 долларов нормально короче идем на ножевой. на все деньги абсолютно гуляем я только два могу открыть три к сожалению нет блин я почему-то думал три получится живых долбануть но к сожалению только два ну здесь у нас патина с ультрафиолетом кал ну честно говоря кал Короче, я предлагаю все-таки Еще раз все продать и открыть Еще один ножевой кейс, Но ну, по балансу Какая-то дичь, какая-то просто дичь Происходит, до, до сколько там, по-моему До 400, до, даже до 800 Мы вроде бы как бы станулись, Градиент бы, ну вот тут эта прокрутка Злую шутку сыграла Потому что так бы градик выпал Короче, что мы делаем, этот нож Мы сейчас в теории, да даже не нож Давай-ка мы сделаем по-другому, кейс с наклейками Фастом откроем, вот эту историю Мы так, ну до 1000 долларов. Короче, мы сливаем вместе со всем балансом. Использовать баланс. Сейчас сливаем балик, и уже с этого ножа можно будет рисковать, потому что баланса нет, остается по факту только Нихуя заявлять. Нет! Ну, это гуд! Ну, блин, это реально хорошо, но сейчас просто всю стратегию мне это обломало, и чем будем делать? А че сейчас будем делать, бля? Ну, бля, я реально... Ну хорошо, давай сейчас... Сейчас сливаем тогда. Так, что самое дорогое? Сейчас сливаем шансы. 12 процентов. Нет, если еще на 12 сдает медуза, ну это прям... Бля, я охерел, реально. То есть на 12% заходит косарь баксов. Ну, такая себе история. Я, я блядь, очень знал, что такое может быть. Но в принципе, о чем я и говорил. Когда ты делаешь апгрейд, есть шанс еще, что фортанет. Но нам все-таки нужна медуза. Что делать с косарем долларов? Ну, мы продаем, опять же. Продать все. Потому что всю стратегию мне эта история обломала. Сейчас опять нужно будет сливать. Допустим, те же самые перчатки, три кейса. Я не знаю, сейчас смотрим, как выдаст перчаточный кейса От этого уже выстраиваем дальнейшие какие-то планы на жизнь. Кровавый Вая паутина! Ой, я а тут неплохо. Сколько она стоит? 500 баксов. А мы в минус, да, ушли? Подожди, в ноль. Бля, такое ощущение, что в ноль или даже в минус я немного не понял. Но, бля, кровавая паутина дешевая. Мне казалось, что все-таки дороже будет. Обычно там, знаешь, типа косарь баксов, что-то по типу такого. Пиксельный камуфляж не доедет, не доедет ультрафиолет. А что мы сейчас сделаем? Короче, мы оставляем самый дорогой скин. Да, они все 177 долларов стоят. Бля, понятно. Оставляем самый дорогой скин. На данный момент это засуха. Все остальное просто идет под слив. Абсолютно все, помимо засухи. Из засухи уже будем плясать, но ну, надеюсь, что получается. Уже с этой засухи крафт медузы Потому что сейчас цель все-таки все слить Так, неудача, неудача, это понятно Я к этому готовился, еще раз Все выставляем на медузу, так, а это у нас сейчас Лунный узор идет, я что-то немного провофлил. Еще же какой-то скин должен остаться Или подожди, или это... А, да, лунный узор еще остался Все правильно, мне уже казалось, что я умом тронулся 240 баксов с этого Сразу можно сейчас попробовать сделать Почему нет? Ну, на хотя бы на 30% 240 баксов? Ну, бля Ну, сюда мы, конечно, сразу не пойдем Давай сделаем хотя бы 600 Сейчас он должен давать Сливы были, вот, 36%, о чем я и говорил Можно, конечно, на балике 8 долларов Все, неплохо! Бля, я почему-то уже думал, что я, знаешь, так смотрю и думаю, все, габелло. 600 баксов есть, это гуд. Это гуд, сразу идем на 1200, сразу x2, не дробя. Статрек наш бабочку убийства, нам не интересно, это нужна Медуза все-таки. Так, хорошо! Вот сейчас, вот сейчас прям гуд. Вот сейчас прям гуд, 1200 долларов. После этого, ну, сколько процентов на Медузу, вот мне сейчас интересно. 59 процентов. Ну, фу, ну, бля, я не знаю сейчас, что делать. Что делать, что делать. Короче, продаем 1200 долларов. Откроем два кейса и делаем два апгрейда. Фастом. После вот этой, вот этой, вот этой всей истории. Сейчас попробуем слить. Ну, не попробуем, а сольем. У нас нет других вариантов. Потом будем бустить уже баликом апгрейд. Короче, первый нож поехал. Подожди, а... Бля, я баликом Я случайно добустил баликом Понял Бля, я случайно Я просто не увидел, что я баликом добустил А почему ползунок не выключился автоматически? Я немного не понимаю Ладно, бывает Ну вот смотри, сейчас на балике 370 долларов То есть мы слили балик плюс скин Будем пробовать Так, еще раз, 370 баксов Сделаем, допустим, ну косарь, попробуем Косарь он сейчас должен выдать Опять ручная роспись Где-то я уже это видел Поехали, 43% Если сейчас будет не апгрейд, я... Пью. Так Good. И в теории... Ну, бля, можно пробовать уже Медузу. Сливов было достаточно, там шансами должно быть все хорошо. Но фактически это 50%. Балика мы допустим, не можем. Я даже могу докинуть немного. Он... Я не могу один цент докинуть, бля. Что такое? Даже один пенни это или как называется. Ладно. Но мы сейчас сможем... Сколько? Х? Х2 фактически сделать. Короче, будем пробовать? 49%. Это все с 20 тысяч рублей. Если сделаем... Классно, офигенно, здорово. Ну, давай будем пробовать. Тут в позу орла сядем. Все-таки, ну, 1800 баксов. Садимся Так, и сейчас просто рассчитываем на то, что все-таки 1800 долларчиков выпадет Раз, два, три Попу пада три Поехали, короче Поза орла принеси счастье. Давно я не смотрел Хорошо! Вот сейчас гуд Вот сейчас гуд вот с 200, с 200 баксов Это, это прям, это прям сочно Сразу запросить с маркета Ну все, 1800 долларов Медуза, медуза сделана Так, что она отправляется? А почему она не отправилась? Так, а, а все, найс nice. Ждем продавца. Все, все просто шикарно. В общем, ребят, всем огромное спасибо за просмотр ролика. С 200, ну, по меркам, сколько это X, да, надо с этой истории уйти. Она очень долго ждала своего часа, потому что роликов с, вепки, с вепкой не было давно, да. С вебкой меня только на стримах все-таки видели. Получилось сделать, ну, фактически, x 10 от изначального Балика. В принципе, неплохо, и я этому рад. Я Мурат, Мурата Амарата брат. Всем огромное еще раз спасибо. Ребят, это был человек, человек с Вепкой. Давайте поддержим, лайком, навалим луйкусов и вернем предыдущие рейтинги, когда мы делали, знаешь, такие же апгрейды на КБ. Я хочу, если мы... на, Вот, кстати, просили КБ. На этом ролике набираем 2500 лайков, я открываю на КБ кейсы. Самые дорогие там, которые есть, вот вы просили. 2500 лайков на этом видосе. Вы просили, я это все вижу. 2500? я депаем туда. Все зависит только-только от вас. И огромное еще раз спасибо за просмотр. Сегодня все-таки хорошо. Сегодня все-таки получилось. Всем спасибо. Это был я, Человек. Люблю вас, ценю. Все ссылочки в описании, в прикрепе. Всем пока.